Я всех приветствую. Все сказанное на канале является личным суждением либо предположениями автора. Я ни к чему не призываю, никого не оскорбляю. Я рассчитываю, что общаюсь с культурными людьми с гибким мышлением. Евангелие от Фомы. Это апокриф. Отличный источник. Знаете, когда мы говорим о христианстве, вот первая мысль, которая возникает. Ну вот, сейчас мне будут читать проповедь «Как вести себя хорошо». Вот сейчас мы начнем читать такую проповедь. Книга состоит из 118 строчек всего, но это трэш. 60 Иисус сказал, «Тот, кто не возненавидел своего отца и свою мать, не сможет быть моим учеником. И тот, кто не возненавидел своих братьев и своих сестер и не понес свой крест, как я, не станет достойным меня». На этих строчках уже у слушателя чуть-чуть испарено, и он думает, я просто что то не, не понимаю, там философия, думает слушатель. Дальше в 27 строчке буквально что-то похожее на пропаганду смены гендера. И когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчина, а женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги. Образ вместо образа, тогда вы войдете в царствие. В подтверждение, что не показалось, 118 строчка, как раз завершающая, Иисус сказал, смотрите, я направлю ее, дабы сделать ее мужчиной, чтобы она также стала духом живым, подобным вам, мужчинам. Ибо всякая женщина, которая станет мужчиной, войдет в Царствие Небесное. Вот здесь уже у современного слушателя, именно у современного, валят такой раскаленный пар из ноздрей. Это начинает быть все более и более сложно. Про льва. Седьмая строчка. Блажен тот лев, которого съест человек, и лев станет человеком. И проклят тот человек, которого съест лев, и лев станет человеком. Про что это? Шестьде... Шестьдесят первое. Тот, кто познал мир и нашел труп. Тот, кто познал мир, нашел труп, и тот, кто нашел труп, мир недостоин его. И вот этот концепт про труп и мир, он повторяется в нескольких строках. Вот 84-е, то же самое, только чуть-чуть иначе. Тот, кто познал мир, нашел тело, но тот, кто нашел тело, мир недостоин его. Воздух накаляется, нервы, уже нервы. И тут приходит спасительная мысль. А, когда обнаружена эта книга? В 1945-м? Так это же какие-то вот злые посвященные, видимо, подложили, чтобы сделать провокацию. Да, вот он ответ, да, но нет, на эту книгу ссылается, начиная с третьего века, уже оттуда, то есть веками больше тысячи лет, ее очень густо обсуждают. И сейчас в иностранной литературе на, на тему этой книги очень много трудов написано и опубликовано. Она у многих исследователей вызвала большой живой интерес. Но что же это такое? Четырнадцатый абзац, возможно, проясняет, как надо относиться к этой книге. Разговаривая с Фомой, Фома, близнец, я не твой господин, ибо ты выпил, ты напился из источника кипящего, который я измерил. И он взял его, отвел его и сказал ему три слова. Когда же Фома пришел к своим товарищам, они спросили его, что сказал тебе Иисус. Фома сказал им, если я скажу вам одно из слов, которое он сказал мне, вы возьмете камни и бросите их в меня. Огонь выйдет из камней и сожжет вас». Что здесь мы видим? Три слова, которые сказал Иисус Фоме, это что-то провокационное, настолько провокационное, что нельзя сказать ни одного слова. То есть вся эта книга, возможно, это намек на то, что эта книга и есть преднамеренная провокация. Кстати, христианство даже в фильмах, иллюминатов ассоциируют именно с алкоголем, а здесь вот не единственный фрагмент, связанный с таким отношением к указанной теме. 33. Иисус сказал, «Я встал посреди мира, и Я явился им во плоти, и Я нашел всех пьяными, Я нашел никого из них жаждущим, и душа Моя опечалилась за детей человеческих, ибо они слепы и в сердце своем они не видят, что они приходят в мир пустыми. А, они ищут снова уйти из мира пустыни, но теперь они пьяны. Когда они отвергнут свое вино, тогда они покаются. Эта дерзкая книга кру крушит буквально традиционный стереотип. На самом деле э, вино является действительно частью традиции. Но вот два фрагмента, которые... Показывают, что это э, не особенности перевода, которые идут с искажением. Это так и имеется в виду. Вот два фрагмента, так же, как и два про смену пола. Или что-то было прочитано неправильно. Разумеется, гендерный вопрос можно легко рассмотреть как тему равноправия женщин, и это подтверждает исследование Пенни Брэдли. Она так и говорит, что именно такую идеологию исповедовал Христос. Мы найдем об этом еще и косвенные свидетельства и в официальных книгах. Но, возвращаясь к теме алкоголя, как можно было бы легко расшифровать, что тут произошло? Ибо ты выпил... Ты напился из источника кипящего, который я измерил. И дальше его отводят в сторону. Но самая простая логика человеческая, как могла бы объяснить. Фома вел себя плохо. Почему? Потому что он был нетрезвым. Его просто отвели в сторону, чтобы объяснить ему про его поведение. Он вернулся к ученикам и напустил тумана. А после написал эту книгу, и теперь 1800 лет исследователи думают, что же это за три слова, которые ему передали. Обратите внимание, вот уже две версии по поводу книги, которые у меня стремятся в сторону упрощения. Первое, что это подделка. Второе, что провокационный апостол с провокационным поведением написал такую же книгу. И вставил, допустим, свою шутку, и теперь э, ученые думают. На этом этапе вроде бы все сходится, и можно было бы остановиться, все логично, да. Остановиться можно, но мы не будем. Вы знаете, что я снимаю по вот этим вот легендам-источникам, тогда, когда есть какие-то нити, ведущие еще куда-то, обязательно. У теории должна быть практика. И, и сейчас я зачитаю абзац, а также напомню предыдущий абзац про льва, а также другие абзацы, связанные с поеданием, где мы увидим связь этой информации с японским аниме «Атака титанов».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 когда вы сделаете двоих одним, один из всех, одно из двух, по числу 21,8 абзацев, вот так зашифровано, передают, что-то передают. Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону, как внешнюю, и внешнюю сторону, как внутреннюю,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 Анима сериала Так и Титанов. Герои сериала э, с, получают силу титана, съев другого человека, у которого есть такой ген, и они получают силу титана, живут только 13 лет, но они имеют возможность отращивать себе конечности или превращаться в огромного гиганта, который все крошит. Японцы много, много фантастики снимают очень и очень оригинально. Они не идеализируют этих гигантов, они их показывают страшными, ужасными, злыми. И в этом сериале главный герой, главный герой отрезает себе ногу, руку и выкалывает глаз, чтобы пробраться во вражеский госпиталь в виде раненого. И там он ждет своего часа, и когда он атакует, он отращивает назад глаза вместо глаза, руку вместо руки и ногу вместо ноги. Левая нога, левая кисть, левый глаз. Может, это просто совпадение, спросите вы. Ну. Вы, вы себе представьте, много ли сюжетов, как надо было построить сюжет, чтобы так откровенно показать этот символ. Но ну, может быть, показалось. Возвращаемся к седьмой строчке про льва. «Блажен тот лев, которого съест человек, и лев станет человеком, и проклят тот человек, которого съест лев, и лев станет человеком». Если представить Льва Титаном в том сериале, то как раз это будет вот основная линия сюжета, кто кого должен съесть. И Титан после превращался обратно в человека. Для того, чтобы получить силу Титана, надо было съесть другого человека с силой Титана и не быть съеденным. В подтверждение этому еще провокационные строки, связанные с едой, их также много. 12. В те дни вы ели мертвые, вы делали его живым. Когда вы окажетесь в свете, что вы будете делать? В этот день вы одно, вы стали двое. Опять одно-двое. Когда же вы станете двое, что вы будете делать? В те дни вы ели мертвое, делали его живым. Весь сериал связан с вот этой темой, что... Титаны нападали и поедали. Еще одна провокация. 15. Если вы поститесь, вы заразите в себе грех. Вы представляете, строчка. Если вы молитесь, вы будете осуждены. И если вы подаете милость, то не вы причините зло вашему духу. Если вы приходите в какую-то землю и идете вселение, если вас примут, ешьте то, что вам выставят. Тут можно дальше говорить про следующий философский смысл, ибо то, что войдет в ваши уста, не осквернит вас, но то, что выходит из ваших уст, вас осквернит. Вокруг чего здесь мог бы возникнуть конфликт, если вы поститесь, вы зародите в себе грех. Вот уже режет слух, тут очень много таких строк. И сказал он им про ягненка, «Пока он жив, он, не, он его не съест, ягненка, но только если он убивает его». И если он, ягненок, становится трупом, они, сказ... они сказали, иначе он не сможет ударить. Про что это? Шифр. Он сказал им, «Вы также ищите себе место в покое, дабы вы не стали трупом и вас не съели». Я тихо подозреваю, что эта тема, которая была раскрыта широко в 2020 году, мы до сих пор на эту тему говорим на кукарекском, на чебурекском диалекте. да? Вот может быть в те времена была такая же тема, ее точно так же шифровали так. Таковы были основные пометки по именно очень спорным моментам этого текста. Эта книга считается самой тяжелой вообще для восприятия во всей христианской литературе, даже, даже в сравнении с Апокалипсисом, даже в сравнении с Апокрифом Утеана. Именно эта книга является самой обсуждаемой и самой спорной. И вроде бы мог бы быть простой ответ, что вот просто такой, такой же сложный на характер апостол оставил соответствующее произведение, отчасти пошутил. Может быть, это ответ, но мы продолжим рассуждать. В 14 строке текст намекает, возможно, или я так услышала, или я так прочла, на то, что он преднамеренно создан таким, Странным относительно а, остальных тезисов христианства. А для чего? Возможно, для того, что там находятся шифры. И действительно есть такой контекст, что по, по этой книге, согласуясь с ней, действительно есть символы и сюжет в японском аниме. Здесь что-то есть. Из чисел, которые были... Числа 60 и 120, 60 из одного и 120 из одного. В 17, в 17 и 22 строке упоминается 5 акцентом. Упоминаются три слова, которые были сказаны Фоме. Также упоминается в 35 главе три Бога. Иисус сказал, там где три Бога, там Боги. Там, где два или один, я с ними. Опять два и один. Упоминается три бога, именно не человека, не прихожанина. И с маленькой буквы. 111 строчка повествует о потере одной овцы из ста. Я люблю тебя больше, чем 99. Овца была потеряна, она была найдена. Я люблю тебя больше, чем 99. Я спросила, 101.99 это что проценты? Через абзац в 113 строке упоминаются проценты. Это единственная строка, где они упоминаются именно после предыдущей. То есть здесь зачем-то говорится о процентах, о процентной системе. 28 строчка дает еще интересные числа. Я выберу... в вас одного на тысячу и двоих на десять тысяч, и они будут стоять как одно. Какие у вас есть числа, э, идеи по числам 60 и 120, а также один из тысячи и два из десяти тысяч? Здесь есть строчки, которые совершенно перекликаются с классическим Новым Заветом. Их здесь немало, и все таки читать в первом смысловом ряду этот текст очень сложно. Он действительно многими моментами просто, как это, выводит, вгоняет в шок и выводит из спящего состояния. Я думаю, что так же, как в апокалипсисе непонятный многоголовый зверь является аллегорией чего-то и шифром чего-то очевидно, так и здесь что-то просто еще дополнительно зашифровано. Здесь упоминается «жемчужина» в 80-м абзаце, «лисы» в 90-м. Здесь соотношение «внутри-снаружи» повторяется разными словами, разными формулами. «Много-мало», «много-мало». «Много строк, которые содержат слово «камень». В завершении хочу... А, вот еще две интересные темы я еще упомяну. Адам упоминается в двух строчках. Смотрите, в каком контексте. 51. Иисус сказал, «От Адама до Иоанна Крестителя из рожденных женами нет выше Иоанна Крестителя. Но я сказал, тот из вас, кто станет малым, познает царствие и будет выше Иоанна». Вот Адама, то есть подразумевается, что Адама он не ставит вровень с Иоанном Крестителем. И подождите, делать выводы, сейчас еще одна строчка. 89. Иисус сказал, Адам произошел от большой силы и большого богатства, и он недостоин вас, ибо троеточие смерти. Провокационно везде, здесь фактически... Эм... У даме говорится скорее со знаком минус, да? И еще интересна тема продвижения и покоя. Иисус сказал, если вам говорят, откуда вы произошли, скажите, мы пришли от света, от места, где свет произошел от самого себя. Он их образ. Если вам говорят, кто вы, скажите, мы его дети. И мы избранные отца живого. Если вас спрашивают, каков знак вашего отца, который от вас, скажите им, это движение и покой, знак отца. И следующая строчка. Ученики его сказали ему, в какой день наступит покой тех, опять покой, которые мертвы, и в какой день новый мир приходит. Он сказал им, тот покой, имеется в виду, который вы ожидаете, пришел, но вы его не но вы не познали его. Покой, шифр, движение и покой ⁇ это символ отца, и в следующей строчке дублируется покой. Книга изначально написана на греческом языке. Текущий текст взят из библиотеки на Кхамаде, и этот текст уже переведен на диалект коптского. А коптский язык наиболее всего близок к древнему египетскому. То есть исконный язык греческий. Надо полагать, здесь будет шифр, который э, текущим пониманием языка уже не раскрывается. Там уже надо искать, как это будет теми буквами, к чему отсылает. Таковым было знакомство с книгой, и, конечно, 60 и 120, 1 из 100, 2 из 10 тысяч. А после проценты. Три секретных слова, сказанных Фоме, в 14 строке в 35 упоминаются три бога, которые собрались вместе в двух абзацах акцентом число 5. Там в одном значении дерево 5 деревьев в саду. Из необычных слов, которые употребляются единожды, лисы в 90-й строке и жемчуг в 80 -й. Если я не сбилась со счета, я могла что-то пропустить, то слово ⁇ отец ⁇ упоминается в одиннадцати абзацах, слово 21 шифруется в восьми, в трех огонь есть другие слова, которые повторяются во многих строчках. Очень много на тему поиска. Очень много. Сейчас я даже не сочетаю сейчас. 21 на тему поиска. Но здесь еще плюс-минус гуманитарно, потому что... Где-то мог иметься в виду поиск, но не, не было самого слова. То есть вся книга из 118 строк, все идет про поиск, про время, про место. И Минимум в 7 случаях упоминается еда. На самом деле в большем количестве случаев это именно то, что заинтересовало меня. Минимум в 10... В 10 в абзацах упоминается «Царствие небесное», но тоже там на самом деле больше. В целом, э, здесь разными словами описаны одни и те же самые тезисы отношений и старшинства. Про любовь, да, тут есть. Но на фоне остальной информации здесь неизбежно что-то еще заложено. Дальше про счастье тела, глаз, рука, нога, ухо и сердце. Много абзацев, где так или иначе упоминается. Про смерть, про жизнь, про тело и про дух, царствие небесное, дети, про чувства про богатство, бедность, тайное, явное, употребляются слова «город» и «гора», ну и сложная физика, много-мало, внутри-снаружи, быть единственным, движение и покой. Знаете, даже вот про глаз, про бревно в глазу, это тоже отсюда выражение, как и правая рука не знает, что делает левая, и будьте пешеходами, то есть дорогу осилит идущие в следующем переводе, очень много выражений, о которых народ даже не думает, что они все происходят из Нового Завета, так или иначе. И порой пересказано буквально. Но даже если брать про бревно в глазу, нам это выражение уже привычно с детства, потому что мы его употребляем именно в таком смысле, в переносном. Я представила себе, если бы человек в первый раз такое прочел, он бы не понял, что за, что за аллегория? Ему пришлось бы серьезно и долго думать, про что он это. Так что, может быть, в таком же контексте здесь что-то именно употреблялось в те времена и было выражением, и понималось легко. Я же считаю, мое мнение такое, что содержание этого текста вот так в прямом смысловом ряду Рассматривать, как есть, в основном напрасно. Здесь что-то надо увидеть между строк, мне так кажется. Пишите мысли в комментариях, ставьте лайк и до новых встреч!